Еще раз повторюсь, финзепам ⁇ это психотропный транквилизатор. А доктор его называет успокаительный. Немножко 2 литра успокоительного через капельницу вам не повредит. Примерно так он сказал. Задумайтесь, люди. Не ждите, когда ваших детей поведут чипировать, вакцинируют, чтобы потом убить. И вот это мы служим Родине, там что ли, служим закону, служим народу. Вот только непонятно, какому народу они служат. То, что они делают с народом... Ничего общего с соблюдением закона нет. Совершенно ничего общего. Вот это девятое мужское отделение специализированного типа. Вот здесь содержит Владимир Юрьевича Шуманина. Вы меня простите, пожалуйста, а суд имеет право требовать возбудить уголовное дело. Атеросклероз аорты. Но если суд потребовал возбудить уголовное дело, простите, но это коррупция. Вот И... это копия справки того, что он инвалид это второй группы. Вот. им нужно, чтобы он все равно был на крючке, и им нужно все равно, чтобы что-то на него можно было ляпать, рисовать. Сахарный диабет второго типа. Что ей вот в приказном порядке суд заставил уголовное дело возбудить. Вот, это очень важно, ему требуется операция Мы вспомним из-за того, что у вас это Видимо, здоров. Но по решению суда его.. Но я на сегодняшний день не вижу вас расслабления разрушения мировой жизни. Потому что не тяжелых преступлений Владимир Юрьевич никаких не совершал. Нарушение настроения у него нет. Человеку нам давать ну, минимальное успокоительное на сегодняшний день и дальнейшем. И... Ну я вас понял. Я понимаю, что то надо назначить. Я вас услышал. А Павла, по столько народу, на один или на один? На один, на Вы разорили мой дом. Вы сломали человеку судьбу. И вот сейчас так спокойно. Давайте договоримся. Вот начиная вот с этого момента, он постоянно находился под конвоем двух полицейских, как минимум. И его постоянно вот на этом пути провоцировали. Самое интересное, это побочные действия. Это все так как, как доктор его назвал, успокоительное. Скоро я покину эти стены, поскольку я абсолютно психически здоров. Всего вам доброго, друзья. Всем привет! Продолжаем освещать ситуацию с незаконным задержанием Владимира Шуманина перетропавловском Камчатском. Сейчас его перевезли в ПНД города Суирийска, это рядом с Владивостоком. А значит, хронология выглядит примерно так. Но ну, сразу скажу, такого я еще нигде не видел и даже не слышал о таком. Даже не предполагал, что такое возможно. Значит, против него возбудили 24 уголовных дела, все они разваливались. В итоге они зацепились по 128 статье УК РФ, это клевета. Там в качестве наказания предусмотрен небольшой штраф, либо 160 часов исправительных работ. Им этого показалось мало, и они решили печь его психушку. Они сделали две заочных экспертизы, то есть не видя некие доктора, которые не видя и не общаясь никаким образом с Владимиром, они вынесли два заочных экспертиза решение, что он болен. В свою очередь Владимир Шуманин съездил к независимым экспертам, к трем, и сделал тревочные экспертизы о том, что он здоров. Но, несмотря на это, мировой суд Петропавловского Камчатского назначил ему бессрочное принудительное лечение. После чего сразу в квартире Владимира был обыск, приходили маски-шоу, все в перчатках, все в масках, и ОМОН, и простые якобы опера всего примерно 15-20 человек. Всю технику вынесли. Владимира не задержали. А его задержали спустя 2 или 3 недели. И он был доставлен Камчатской Камчатское ПНД вечером. Тут же утром в ПНД собрали комиссию. И он был выписан. Прямо на следующий же день. Но так как его сопровождал конвой... Из двух полицейских у него якобы было подозрение на ковид-19, его направили в военный госпиталь. Там же на территории военного госпиталя организовали полицейский пост. Из двух полицейских. Но это все равно, что кабинет зубного врача на территории склада боеприпасов. Вот что-то то же самое не сделали на территории военного госпиталя. Естественно, на бессрочное принудительное лечение была подана апелляция, и пока не ждали, Владимиру сделали трижды тест на ковид, трижды тест показал отрицательный результат. Но несмотря на это его удерживали в госпитале военном, то ли полицейские, то ли сами военные, непонятно до сих пор. А муж все вместе. Далее состоялось апелляционное закрытое судилище, на котором присутств... пустили только Владимира, его жену и адвоката. 26 ходатайств были отклонены и в итоге Владимира доставили туда же. Опять же обратно в Камчатское ПНД, откуда он был ранее выписан. Буквально за 2-3 дня у него обнаружили ковид, но несмотря на это его не доставили в военный госпиталь. Вот смотрите, да, здесь просто подозрение на ковид без тестов. Его доставляет в военный госпиталь. А здесь конкретный тест показал, что обнаружен ковид. И несмотря на это его доставляет не в военный госпиталь, а доставляет куда подальше за... 2500 километров в город Уссурийск, то есть его доставляют к самолету, на самолете он летит в город Владивосток, под конвоем это все, его постоянно по пути, то есть вот начиная вот с этого момента он постоянно находился под конвоем двух полицейских, как минимум, его постоянно вот на этом пути провоцировали. В общем, его доставляют в ПНД города Усюрийска. Это ПНД не просто ПНД первого уровня, а это ПНД третьего, самого высшего уровня. То есть первый, первый уровень доставляет, скажем так, первоходов, которые не очень опасны для себя, либо для окружающих. Третий, на третий уровень доставляют тех, ну, кого уже, можно сказать, бесполезно лечить, их просто пожизненно содержат ну, чуть ли не в смирительные рубашки постоянно. Вот его туда доставили. И далее вы услышите, как доктор при осмотре рекомендует, советует Владимиру принимать успокоительные и витамины. Причем в качестве успокоительного он рекомендует самый знаменитый препарат психиатрии, это феназепам. Многие пациенты, люди и доктора считают, что это якобы успокоительное и снотворное. На самом деле это психотропный транквилизатор. Вы можете почитать об этом на Википедии. Я быстренько пробегусь, что это такое. Данный препарат практически не растворим в воде, мало растворим в спирте, эфире, хлораформе. Я впервые слышу, чтобы феназепам, у которого форма отпуска, у него либо таблетки, либо ампулы. То есть либо его вкалывают шприцом, либо дают в виде таблетки, либо порошка. А тут они решили ему финозепам через капельницу влить. Либо под феназепам имеется в виду что-то другое, либо его сразу навязки хотят положить, чтобы он даже не увидел, что ему туда вкалывают в эту капельницу. Ну тут, скорее всего, доктора либо лукавят, либо они ампулы будут в капельницу вкалывать. Ну, это вообще жесть. психотромный транквилизатор ставят через капельницу, то есть на постоянку. Феназепам является высокоактивным транквилизатором, по силе превосходит другие транквилизаторы оказывает также выраженное, противосудорожное, мышечно-расслабляющее и действие. То есть, по сути, является сильнейшим, в кавычках, успокаивающим и снотворным. Сфера показаний к применению широчайшая. Можете сами почитать. Самое интересное – это побочные действия. Со стороны центральной нервной системы и периферической нервной системы в начале лечения, особенно у пожилых больных, сонливость, чувство усталости, головокружение, снижение способности концентрации внимания, атаксия, нарушение согласованности движения различных мышц, дезориентация, неустойчивость, походки, замедление психических и двигательных реакций, спутанность сознания, редко головная боль, эйфория, депрессия, тремор, непроизвольные быстрые и ритмичные колебания движения частей тела, Подергивание, наверное. Снижение памяти, нарушение координации движения, особенно при высоких дозах. Подавленность, а тут собирается через капельницу ставить, то есть лошадиную дозу. Подавленность настроения, дистонические экстрапирамидные реакции, неконтролируемость движения, в том числе глаз. Я вот это, кстати, видел, когда подходит к тебе человек, а у него глаза в разные стороны смотрят. Не, не как у косоглазок друг на друга, а вообще. Один там в правый верхний угол, а другой в левый нижний. И, и, или или наоборот там. Ну как-то не вообще, как как-то каждый сам по себе, и они не могут их свести никак. Астения, быстрая уставаемость. Меостения, это быстрая уставаемость мышц. дизартрия это нарушение произносительной стороны речи. Эпилептические припадки. У больных эпилепсии крайне редко парадоксальная реакция, агрессивные вспышки, психомоторное возбуждение, страх, суциидальная су су су су наклонность, мышечный спазм, галлюцинации, возбуждение, раздраженность, тревожность, бессонница. Это все феназепам, так как, как доктор его назвал, успокоительное, у которого вот такие вот побочные действия. сатарны органов кров кроветворения, озноб, гипертомия, боль в горле, чрезмерное... Чрезмерная утомляемость или слабость. Анемия, тромбоцитопения. Со стороны пищеварительной системы. Сухость во рту или слюноточение. Это я тоже видел. Идет, идет человек, рот открыт, слюни капают и ничего говорить не может. Изжога, тошнота, рвота, снижение аппетита, запоры или диарея. То есть совершенно противоположные вещи. Да? Диарея либо запоры. Нарушение функции печени, повышение активности печеночных Желтуха со стороны мочевой половой системы, недержание мочи, недержание мочи наоборот, задержка мочи, нарушение функции почек. Что-то вообще какая-то рулетка. Это вот такое успокаивающее, которое непонятно как будет воздействовать, то ли недержание мочи, то ли держание. Снижение или повышение либидо, приопизм, аллергические реакции, кожная сыпь, зуд. Хорошее успокаивающее такое. Местные реакции, флебит это воспаление стенки вены, венозный тромбоз, краснота, припухлость или боль вместе введения. А ему собирается в, в, в виде это, через капельницу это все ставить. Так, прочее, привыкание, лекарственная зависимость. Это я тоже видел. Многие не могут уснуть после этой приема таких препаратов, и у них возникает зависимость. И они сами идут на пост и просят дать одну-две таблеточки финазипама, чтобы уснуть. Снижение активности действий, редко нарушение зрения, диплопия. Это двойное зрение, когда раздвоение объектов происходит. Это вот то, о чем я говорил. Один глаз в одну сторону смотрит, другой в другую. Нет, нету Нет синхронности мышц глаз, чтобы свестись на одном объекте, объекте одновременно в одну точку. Человек ходит, у него глаза в разные стороны смотрят, вообще неконтролируемые, и он не, не, не может передвигаться. Все, все углы, все стены собирают. Снижение массы тела, тахикардия. При резком снижении дозы и прекращении приема, то есть они им дают сначала лошадиные дозы, а потом резко прекращают. И получается синдром отмены, раздражительность, нервозность, нарушение сна дисфория, спазм гладких мышц внутренних органов и скелетной мускулатуры, деперсонализация, то есть человек перестает себя осознавать личностью, усиление потоотделения, депрессия, тошнота, рвота, тремор, расстройство восприятия, в том числе гипер, гиперакузия, паристезия, светобоязнь, тахикардия, судороги, редко острый психоз, то есть вплоть до психоза. Вот это вот успокоительное, которое на самом деле дает в обратный эффект психоз. Еще раз повторюсь, финзипам это психотропный транквилизатор. А доктор его называет успокоительное. Немножко 2 литра успокоительного через капельницу вам не повредит. Примерно так он сказал. Ну и передозировка грозит выраженной сонливостью, длительной спутанностью сознания, снижение рефлексов, длительная дизартрия, нистагму, тремор. Брадикардия, дышка или затруднение дыхания очень актуально при COVID-19. Снижение активности деятельности вплоть до комы. Вот такое вот успокаивающее, прописал доктор через капельницу. Это пятка. У него диабетическая стопа была сделана операция. И мы более-менее так подлечивали, почему не заживала эта рана так долго. Потому что вся проблема внутри. И, видимо, поскольку внутри еще не зажило, вот эта дырка, она была как дренаж. Но она уже начала затягиваться. И в этом в госпитале тоже немножечко подлечили. А тут в КПНД ему выдали тапки меньшего размера, чем ему нужно. Но, видимо, не было большого размера. А поскольку ему и так-то ходить не разрешено, но все равно куда-то в туалет еще куда-то выйти. И он ходил в этих тапках, не будешь же все время на цыпочках ходить, у него же даже костыля нет. Вот, И, видимо, где-то наступило, у него опять разошлось все. Ну и плюс, когда тапок не по размеру, естественно, этими краями он, видимо, опять все разодрал. Поскольку сопутствующие заболевания никто не лечит в КПНД, поэтому нужно каким-то образом лечить эту аневризму, аорты, что-то с этим нужно делать. Нужно лечить диабетическую стопу, нужно лечить сам диабет, а этого, естественно, они там не делают. Поэтому с этим нужно что-то делать. Вот сегодня, насколько я поняла, будет какая-то комиссия, не знаю по каким делам. Как попасть в эту комиссию, там не, даже не, не то, чтобы попасть в эту комиссию, а как достучаться до этой комиссии. Естественно, что я тоже не знаю, потому что у нас там ракобисия по поводу пандемии, карантина, и не знаю, что это такое. Вот, То есть все сделано для того, чтобы людей и не лечить, и не слышать, и что они там задумали, я не знаю. Ну, чтобы гнуть свою линию и не получать никакого отклика. Как-то вот так. Только что звонил Владимир Юрьевич, сказал, что опять сдал кровь и опять у него обнаружили ковид. Он потребовал, чтобы его отвезли в госпиталь. Ему сказали нет, будете сдавать тест, вот этот вот мазок, который берут, значит, палочкой через нос. Он категорически сказал нет. Ну, вот не знаю, что они сейчас будут делать, но, по идее, они должны его опять отвести в госпиталь. Только что мне сообщили, что Шманина Владимир Юрьевича собираются переводить в уссурийскую психоневрологическую больницу закрытого типа, которая, ну, как бы... Хуже, чем тюрьма. Вот. У него куча сопутствующих заболеваний, в том числе и диабетическая стопа. Сейчас вот выяснилось аневризма аорты и э, сахарный диабет. Ну, как бы много еще чего. Вот. Кроме того, кровь опять показала COVID-19. То есть в таком состоянии переводить его не имеют права. Но готовится очередное преступление. И переводить его вот в таком виде, ну, это просто можно добить его по дороге. Я прошу помощи. Ребята, помогите. Я буду звонить, и звоните тоже вы. Я все понимаю, что на них давят, но простите за свои действия. Каждый несет персональную ответственность. И уже в тех структурах, перед которыми они будут отвечать, те, кто эти преступления совершил, там уже... Но совершенно будет неинтересно. Такая формулировка на меня надавили. Есть должностные инструкции, есть правила, есть всевозможные ГПК, ФЗ и все такое прочее. И если вы имеете возможность нарушать вот, все вышеперечисленное, значит имейте возможность и отвечать, поскольку должность обязывает. Практически в любом месте, где находился Владимир Юрьевич, его обязательно охранял конвой. Естественно, что, опять же, правозащитники, которые находятся за пределами Камчатского края, будут выяснять, кто дал распоряжение. Суд не давал никаких распоряжений по тому моменту, чтобы конвой Владимира Юрьевича как-то охранял. Далее, опять же, как стало известно, чисто случайно, что этому конвою давалось задание провоцировать Владимира Юрьевича, чтобы он повел себя неадекватно, чтобы в конце концов появился ну, хоть какая-то зацепка, показать, что вот, видите, какой он Шуманин-то. За все время, сколько длилось все это безобразие, все это мракобесие вокруг Шуманина, ни разу Владимир Юрьевич не повел себя так, чтобы у... Тех, кто за ним охотится, появилась хоть малейшая возможность усомниться в его психическом здоровье. Это, естественно, их очень расстраивает, но не дает, скажем, им никакого повода абсолютно для того, чтобы соблюдать закон самим. То есть нарушение закона со стороны тех, кто ну, вот все это мракобесие вокруг Шуманина устроил. Нарушение закона просто махровое со всех сторон, где только можно. Вот, и поэтому, скажем, когда его привезли в этот Уссурийск, когда э, врач дежурная его осмотрела, побеседовала, когда посмотрели все документы, как выяснилось, что они сами были в шоке, зачем такого человека доставили именно к ним, что неужели нельзя было найти какое-то другое решение проблемы. Ну вот, естественно, что это все мы тоже будем выяснять, потому что, как я уже сказала, жалобу в ЕСПЧ у нас приняли, номер этой жалобы я ни от кого не скрываю, я могу его предоставить, и, естественно, что те документы, которые мы будем выставлять на всеобщее обозрение, номер этой жалобы тоже будет. Кроме того, как я сказала, что за Шуманиным сейчас очень пристальное внимание правозащитных организаций за рубежом, потому что в России мы исчерпали все возможные средства на защиту человеческого достоинства, на защиту жизни человека. Здесь я даже не знаю, что здесь царит сейчас, но ничего общего с правосудием, ничего общего с соблюдением закона ну вот я не вижу. И я в следующем аудиоролике объясню, почему я так думаю. Вчера, пока Владимира Юрьевича этапировали в Оссурийск, я и наш адвокат Владимир Олег Владимирович Самоделкин, мы э, забирали вещи, технику и документы у следователя Орловой. Следователь Орлова подписала постановление на обыск и изъятие техники и документов 15 июня 2020 года где Владимира Юрьевича абсолютно варварским способом выволокли из квартиры, где он находился. И это при том, что он очень плохо себя чувствовал, у него упало давление, у него был высокий сахар, у него диабетическая стопа, и он почти не ходит. Кроме того, Курдинков, который руководит отделом Э, и еще один такой следователь Петухов, забрали все вещи, которые находились в тот момент в квартире, где находился Владимир Юрьевич. И причем не оставили ни постановления на обыск, не оставили описи имущества. Меня, как законного представителя, не впустили в квартиру. Когда Владимир Юрьевич попытался позвонить адвокату, у него забрали телефон. Значит, позже, когда Владимира Юрьевича проводили мимо меня по лестнице, буквально там волокли, тащили его. Я сказала, что я как законный представитель имею право поехать с ним. На что Курденков бросил мне, на автобусе поедешь. Далее, ну вот Владимир Юрьевич был помещен в местный психолого-психиатрический центр на Камчатке. И мы более месяца пытались добиться, чтобы нам вернули то, что у нас, я считаю, украли. Потому что раз не оставили описи, раз нет никаких документов, значит это кража. Я не вижу здесь законности соблюдения никакой. И вот Орлова пригласила нас, адвоката и меня, чтобы мы забрали технику и документы. Но почему-то она очень хотела, чтобы мы написали заявление, где указывали, что просим прекратить дело уголовное, по которому изъяли эти документы, за истечением срока. Дело касалось каких-то публикаций давнишних, там, 13-го года, что ли, по отношению к Екух Владимира, который руководит контрольно счетной палатой города Елизова. Насколько я знаю, Дело касалось там что-то, публикации лично про него, и он должен был как-то в порядке частного обвинения заниматься этим делом. Но он привлек полицию и следственный комитет города Елизова, что заставляет меня думать о том, что это коррупция». Кроме того, истекли все сроки. Владимир Юрьевич давал объяснение, что он к этим публикациям не имеет никакого отношения. Но по сложившейся традиции, как только какая-то публикация нехорошая появлялась, решили назначать виноватым Шуманина в этой ситуации. Но, как я уже сказала, год прошел, уже все, все сроки истекли. Исследователь сказала, что вот мы отправили в суд это заявление суд вернул с требованием возбудить уголовное дело. Вы меня простите, пожалуйста, а суд имеет право требовать возбудить уголовное дело? По-моему, он имеет право на доследование, на какое-то дальнейшее разбирательство отправить. Но если суд потребовал возбудить уголовное дело, простите, но это коррупция. И если следователь возбудила уголовное дело и вот на таких основаниях назначила… То есть издала постановление на обыск, но это тоже коррупция, насколько я понимаю, это тоже коррупция. Постановление было издано, все изъято, там все, что можно, включая принтер и сканер. Вот здравый смысл какой-то есть? Объясните мне, пожалуйста, принтер и сканер. Единственный здравый смысл, вот который я в вот этом вижу, не здравый смысл, а вообще смысл, что отдел «Э» мог на этой технике там ноутбук, наш принтер, наш сканер. Изготовить какую-то компрометирующую Владимира Юрьевича информацию, да, кстати, изъяли печать еще Камчатского региона. Можно было наляпать вот сколько угодно печатной продукции экстремистского характера, еще какой-то. И именно так вот и действуют наши вот эти структуры, которые по закону нас якобы защищают. Вот. И поэтому ну вот, я, допустим, считаю, что могли сделать именно так, изготовить какую-то экстремистскую литературу, какую-то поручищую литературу, и потом быстренько сляпать экспертизу и сказать, вот именно с помощью вот этих технических средств была изготовлена ну, вот эта вот всевозможная продукция, которая впоследствии может сыграть там какую-то роль, опять же, в каких-то обвинительных заключениях. Потому что они прекрасно понимали, что если вдруг Шуманин все-таки, ну, как-то сможет выйти из вот этого бракобесия, которое сейчас вокруг него организовали с этой психиатрией. Вот. им нужно, чтобы он все равно был на крючке, и им нужно все равно, чтобы что-то на него можно было ляпать рисовать. Вот. Но поскольку я сказала категорически нет, что если мы сейчас пишем жалобу о том, что просим прекратить уголовное дело по истечению сроков, а какое вы имели право постановление это издавать на обыск, если сроки истекли? И я ее об этом и спросила. Ну вот на что мне следователь Орлова сказала, что ей вот в приказном порядке суд заставил уголовное дело возбудить. Следующий этап всего этого безобразия, поскольку я отказала отказалась писать заявление с просьбой прекратить уголовное дело по истечении сроков давности, то сегодня ночью в 4.10 подъехала полицейская машина, прям вот, простите, мордой к нашему подъезду. Полицейские вышли, стояли между моей машиной и машиной своей полицейской, Полицейские ходили по подъезду, но тут видеокамеры, ходили с фонариками вокруг дома, разглядывали видеокамеры. То есть я так думаю, что если бы я занесла домой все, что я забрала у следователя Орловой, то они бы, скорее всего, ворвались в дом, все это выгребли и уже потом... Была бы следующая часть этого марлезонского балета. Но поскольку я прекрасно понимала, что все, что, простите, из этого гадюшника вытащили, этим пользоваться нельзя, то это у меня осталось в машине, потому что я была очень уставшая, и у меня не было возможности вести это куда-то на хранение. Как я, в принципе, сказала и адвокату, и следователю, что, естественно, пользоваться этим нельзя. Нельзя отдавать это близким людям, тем, с кем ты общаешься постоянно, потому что я не знаю, что напихали в эту технику. А людям, которые сейчас называют себя полицейскими, я не знаю вообще, кто это. как бы именно, Я сомневаюсь, что это та полиция, о которой мы имеем сейчас представление это что-то совершенно другое совершенно какая-то другая структура вот и поэтому как я уже сказала я им не верю и поэтому я оставила все это в машине потому что у меня не было возможности куда-то это отвезти и как мне сказали умные люди сказали что скорее всего вот раз менты приехали скорее всего что там оставили либо какой-то маячок либо что то еще и если бы ты занесла это в квартиру они бы организовали налет но Поскольку они поняли, что в квартиру ты не заносила и не распаковывала ничего, особого смысла, скажем, делать еще один обыск, еще один налет в данный момент нет. Ну это что касается о том, как любит очень часто полиция говорить, ну во всяком случае руководство полиции, это дело чести. Вы знаете, вот о какой чести они говорят? Ну, слава Богу, что у нас, наверное, с ними разные понятия о чести. И уж тем более у Шуманина и полиции абсолютно разные понятия о чести. И вот это мы служим Родине, там что ли, служим закону, служим народу. Вот только непонятно, какому народу они служат. То, что они делают с народом, ничего общего с соблюдением закона нет. Совершенно ничего общего. И то, что сейчас... Именно в этих структурах огромнейшая коррупция. Об этом говорит даже прокурор, генпрокурор Краснов, который в своем выступлении, в последнем, по-моему, 3 июня, сказал, что Камчатка сейчас на третьем месте по коррупции. Задумайтесь, люди. Там его сейчас направляет девятое е отделение. Это самое-самое специализированное отделение для самых-самых отъявленных негодяев в нашей стране и самых-самых психических больных. Но это со слов, скажем так, мимо проходящих людей, и скажем так, это также со слов мимо проходящих людей, что типа, этим именно этим отделением курирует личный главврач этого Приморской краевой этой психиатрической больницы номер один. как долетели. Здравствуйте. Ага. Владимир Юрьевич. Здравствуйте. Как долетели? я уже у суристки, точнее всего за там где находится вот закрытого типа психоневрологический концерт. Вот. Но что я хочу вам сказать? Что по дороге мне, конечно, провоцировали в Камчатский, участке здорово. Вот. Но вроде как здесь все спокойно. Сотрудники полиции, в общем-то, более-менее. Ну, с медиками мне повезло меньше. Один из санитаров просто откровенно хамел, кстати, в Петропольском аэропорту. аэропорта. Но по дороге тоже были к ссср со сопровождающим. В общем, в целом все нормально. Все, в общем-то, нашли общий язык. Вот. Ну, что еще хочу сказать? Бейте. Не стойте на месте. Шуманина с вами практически это невозможно, это способ самоубийства. Вот. А не ждите, когда ваших детей поведут, и вакцинируют, чтобы потом убить. Вот. Нет ничего дороже нашей земли, нашего будущего и наших так сказать, потомков, которым мы должны обеспечить достойную жизнь. Поэтому смотрите на меня, я духом не сломлен, я буду бороться. И надеюсь, что скоро я покину эти стены, поскольку я абсолютно психически здоров. Всем вам доброго, друзья. Извините, пожалуйста, я законный представитель. Я документы могу показать. Я доверенный лицо и защитник э, наряду с адвокатом в суде Владимир Юрьевич. А вот это реабилит? копия справки того, что он инвалид второй группы. Нет, это нужно это нужный документ. Значит, это программа реабилитации его инвалида, что он инвалид второй группы. То, что он повторно. Год назад у него была закончилась была третья группа. Год назад ему присвоили вторую. И вот есть дата очередного свидетельствования. Он на данный момент инвалид второй группы. Да, это, да. Дальше вот это выписное притрис, то, что он лежал э, в, в кардиологическом отделении для лечения ковида УРЗ. Да. В 14 ВМГ с выписка здоров. Но я прошу обратить внимание, да, здесь подтверждено, что у него диабет сахарный диабет второго типа. Угу. Есть множество анализов, то, что у человека сахарный диабет и то, что у него атеросклероз аорты. Вот. Это очень важно, ему требуется операция. Это вот копия справки. Значит, 15 числа принудительного июня принудительного Владимира Ивича поместили Камчатский психоневрологический диспансер, но он не специализирован, типа, а 16 число его у нас смотрит психиатров и выписан. Видимо, здоров. Но по решению суда его правильно, господа, вот доставили. Ну, вы знаете, Я думаю, силу закона, ну, все... думаю, учесть при направлении... Какое номер отделения, Владимир Ищуков? Номер 9. Номер 9. А. Как свидеться, общаться? А, смотрите, при поступлении пациента мы рекомендуем употребляющие пациенты. В любом случае, был осмотр врача-психиатрами. Представляется 4 а пациента создать... Я тенец. могу сразу, как представитель по доверенности, написать заявление, чтобы осмотр врачами-психиатрами проводился при мне. Вы можете написать такое заявление? Я сейчас и напишу, на что им писать? Главное врача. Я и надеюсь, и телефон сотовый не отбирают там, потому что ни тяжелых преступлений Владимир Ильич никаких не совершал. Вот это я понимаю. Ни средней тяжести. Не, не тяжелых преступлений. Я думаю, господа могут это подтвердить. И испытей принял, жалобу. Я, я именно вторую часть, когда она пришла с европейского суда, короче, мы рассмотрим. Все, она уже зарегистрирована, номер есть, все есть. Ну, параллельно сейчас еще другой суд, Владимир, еще еще другой суд судит Ваш Приморский край, там другая экспертиза такая, такая же, такая же, да. же. же заочная один в один на другого учреждения. О, вот с Камчатки врач смотрите, как ходит ушки и пытается погреть. Аж не знает, что же, может, докладывать надо будет хозяевам. Ну, вы, надеюсь, уже сами все видите, с свящего монстра». Я просто как бы на словах хочу вам сказать, что я... и тут общественность очень заинтересована этим делом. Вы можете набрать Шуманин Владимир Юрьевич дома с чаем, как говорится, и вам очень много чего высветится. Ну, еще можете посмотреть. Ну, я хотел бы вас от нейролептиков, от лечения, там, от несуществующих болезней я, нет, нет, не я, нет. я, я понимаю, да, это не для вас, но как бы. Теперь по психической части. Значит, смотрите. Вы поступаете сюда для производительного лечения. Существуют определенные стандарты продлительного лечения для определенных установленных назологии, да, то есть болезни. Мои функции ну, входят в сомневаться или невелик диагнозов, где-то экспертизы. Да? То есть мы исходим из того, что у вас это расстройство есть. Однако Модель лечения пациента, она симптоматическая. То есть, что значит? При этом нас просто, грубо говоря, мы опираемся на то, что пациенты беспокоят. То есть мы стараемся каким-то образом минимально ограничить лечебное вмешательство, если да? Значит, по стандарту, э, ну, есть этот препарат, в том числе то, что вы говорите, нейролептики, да, там, и все остальное, но я на сегодняшний день не вижу основания для назначения нейролептиков. Как бы мы с вами пообщались спокойно, да, то есть, мы Понимаем друг друга, вы ориентированы, вы понимаете, что происходит, вы не высказываете каких-то идей далеких от реальностей, то есть это мы отпускаем. Если говорить о вашем настроении, как бы жалоб я не услышал, ну, возможно, некоторую апатию, но это может быть связано с жизненной ситуацией. Да? То есть как таковое нарушение настроения и не их. В то же время, действительно, как вы говорите, что давление ваше может меняться в зависимости от настроения от установки, это называется вегетативная лоббидность. То есть, вегетативная нервная система, которая ну, обеспечивает в регуляцию давления там, остальных функций клинических кровеносных сосудов, что вызывает длинность и покраснение кожных покровов, она действительно интегрирована в нервную систему общую, то есть, может ваше настроение да, определять некоторым образом функционирование ваших внутренних органов. Поэтому здесь, э, во-первых, ну, стресс от всего происходящего, в том числе от пронесенного сюда, ну и в общем и в целом от установки, да, окружающей всего этого. Значит, я хочу рекомендовать, вам ну, минимальную дуру на сегодня и витамин. Дайдну Ну, витамин, с удовольствием. Но успокоительный давайте ситуационный, хорошо? Ну, понимаете, что, ну, есть это... Такой определенном вещи, понимаете, я должен действовать, исходить из того, чтобы пациенту причинить на мнение. Я предполагаю, что э, вы ну, можете неогонерничать то, что происходит в ну, от режима, от того, что вас принестят такие условия. Успокоительное самое простое, почему ну, хензипа. Ну я вас понял. Доктор, постановку... Я понимаю, что-то надо нас, значит, я вас услышал. Чуть -чуть. Ну, я, не я говорил, но вы все поняли. Реально, да. Вот. Единственное, что, может быть, я с вами мог бы так сказать, не то что поспорить, не хочу с вами спорить, но просто выразить свою точку зрения, что вы как профессионал, я вижу у вас профессионал, не можете не обратить внимание на то, что тот документ, на котором вы обратили, то есть на который вы смотрите, это заочная экспертиза. Нажимается, обращаем это внимание. Вот. А та экспертиза, которую все Ильич принес, которую врачи-психиатры, крутили часа три. Она у нас в вот, копии есть. Ну, сами потом, видимо, тот лечит врач, который будет заниматься, определиться, какой документ, как основан. Ну, сложно сказать, в любом случае будет врачебная комиссия, да, где лечащий врач, кроме того, будет заместить главного врача по лечебной работе и, может быть, даже главный врач принят участие. А вот там действительно вы сможете все эти вопросы поставить уже будем, ну, будут разбираться люди, как Конечно. будет. Конечно. А этап приема, ну я, разумеется, на все обращаю внимание, но делать какие-то выводы я Нет, не буду. Нет, я вас не настаиваю, просто я обращаю ваше внимание, выражаю в точку не более того. Не более. Uh -huh. Более того, могу сказать, что те основания, которые вот эти вот, так называемые, врачи, вот, заочные именно фактологические основания, вот, они опровергнуты вступившим в законную силу судебными решениями, которые здесь лично нам Чтобы для врачей можно было так сказать, что я из тех э, доводов, на которых сделаны. Базируется на этой экспертизе, ни один из долгов не соответствует действительности. Просто следователю захотелось, чтобы было такое заключение экспертизы. Он на экспертизу представил документы заведомо недостоверные, не соответствующие действительности. Вот и все недоу. Ну, я допускаю, что это может быть правдой. Ну, ну, Но это вот буду... требует детального изучения. Конечно, четыре судебных решения. Я, я думаю, привезу будет, все. Будет достаточно. Я все привезу. Это, ну, все правда, я все привезу. Я все привезу. Контроль уровня глюкозы. Как часто По-хорошему, 4-5 раз в день. Я объясню почему. Потому что я, я знаю, что сейчас, скажем, этот низкий уровень сахара, он больше связан с тем, что я внутренне работаю, чтобы он был маленький. И мне просто самому интересно. Вот. А, а как это все? То Нет. Есть, ну, люкометр... как тест-полоски есть у вас, да? Люкометры есть, а вот тест-полоски уже закончились. У меня лекометр типа сателлит. А так, так. Хорошо, если до понедельника три раза в день период прием пищу не узнает. Нормально. Нормально. Нормально. До понедельника это все терпит, ничего страшного Полоски не терпит. Полоски. Что? Полоски нужны какие-то. Здесь Сергеевич, ничего не надо. Я в клинике, я думаю, что мы тут как-то решим это вот. Да. Значит, повязку вам я рекомендую дважды в день делать. Всего да? не входит, да? Или чаще? Как вы считаете? Вы знаете, я считал, что один раз уже хорошо, но если вы рекомендуете два раза, я буду, я буду рад от нее. Ну, хорошо. Так, ну, что, значит... Обо всем поговорили, по вашему здоровью? Все разобрали, то что вы уже? Ну, вроде как бы даст, умает, да, основное вот. да. А физические упражнения, то есть культура, как у вас? Возможные термины? Это... В пределах палаты. Если ваше упражнение на новую пути в пределах палаты, да Пала... да. А палата столько народу, один или много? Ну один вылетел. Ну один меня то, что, Тут еще все можно будет источнять по коронавирусу, анализ, но вообще порядок такой. Yeah. Поэтому ну, да, остальное остальное да. уже в рабочем порядке. Так, то есть сейчас повезут в отделение. Оно где находится вообще? Мне туда уже нельзя, да, или можно? вам ну, туда нельзя уже, да. да. Мне уже туда нельзя. Да, в отделении, это соседний корпус. Все выделены, да. мы на отделение, на четвертом. Вот там вот определяют пара, потому что положено повязку, вот. Вот. Капельницу сделаю только сам вижу. А капельницы? Да один Там как бы капельница за покрытием, а витаминки уходится в резюме. Но это не суть важность. Ну просто не куда не хуже Так, я тогда. Так, моя. Нахождение здесь пока. но ну мне дальше нельзя сказать ну, все Ехать все. далеко. Ну я жду воскресенье со звонка не будет от вас, то я в понедельник ну, да, просто, да, просто да, с утра да, еду да. сюда. Да, да. Ну вместе возможно вставать ну, Хорошо. Вот это девятое мужское отделение специализированного типа. Вот здесь содержит Владимир Юрьевича Шуманина. Ну, пойдемте. Дальше. Друзья, масочкой, масочку. Ну что я могу сказать, Радиопедиатрия в действии, вот, хотя здешняя клиника не особо старается гнать лошадей, вот, но та вся мразь, которая меня упекла за решетку, это тюрьма. Она ответит перед народной общественностью, перед своим народом за все свои заделения. Бейтесь, делитесь! я духом не пал, я с вами, я буду всячески способствовать тому, чтобы мой случай карательной психиатрии в России и в мире был первым и посвящен, да, да, я вам да, это обещание. Да. На меня можете да, рассчитывать, да. Шуманя всегда будет И Еще один момент я хотела бы озвучить. Мы ехали в пятницу вечером, забирайте эту технику, аппаратуру, документы. Исследователь следователь Орлова постоянно звонила. «Ну когда же вы подъедете? Когда же вы подъедете?» Вот где-то в 17 часов мы подъехали. А ей, наверное, очень хотелось домой, в семью. И я ей тогда сказала, говорю, «Вы знаете, вот сейчас вы хотите, чтобы я подписала заявление о том, что прошу прекратить уголовное дело в связи со сроком давности. То есть вы, невзирая на эти сроки давности, издали постановление. Вы разорили мой дом». Вы сломали человеку судьбу. И вот сейчас так спокойно. Давайте договоримся. То есть вот как будто ничего такого не произошло. И она еще на меня обиделась, что я не захотела это подписывать. Я говорю, я с удовольствием дождусь того момента, когда вы поменяетесь с Шуманиным местами. Может быть, тогда вы начнете думать головой, что же вы творите. А сейчас, говорю, я вас по меньшей мере просто не уважаю. И я очень хочу, чтобы вы получили все, что сделали для Шуманина. Чтобы каждый, кто свои грязные руки запустил в нашу жизнь, чтобы каждый получил все, что для нас сделал. Я знаю, что так будет.